Один мудрец говорил, что забыть, как копать землю и ухаживать за ней, означает забыть самих себя. Может, многие и забыли, но кое-кто помнит. Работа с землей требует времени, жертв и непростых решений. Но и хорошего тут немало, и оно того стоит. Нежный запах утренней росы. Теплое солнце и прохладный ветер, ласкающие кожу. Но это не игра. Ферма всегда отделит зерна от плевел. Нужно только быть сообразительным. Ты терпишь неудачу и продолжаешь работу. Потому что это больше, чем работа. Это призвание. Кто еще будет вставать рано утром? Проводить весь день в поле, натирая мозоли на руках, а вечером думать, как завтра сделать все это снова. Только лучше. День за днем. Сезон за сезоном Год за годом Призвание никогда не отпустит Оно было до нас, когда фермеры только начали возделывать землю И переживет всех нас Фермеры будут всегда до скончания времен Завтра обеспечено для тех, кто сегодня не боится испачкать руки так что если станет одиноко в поле, помни, что нас много. Вспомни о тех, кто был до тебя. И о тех, кто будет после. Сажай сегодня... Завтра будет урожай.